Всем привет, с вами Макс Риск. Игра Зуба 23 серия. Смотрите, Лего, это золотой сундучок за один день открывает. В смысле, это так долго что ли? Ладно, давайте сейчас его откроем. Хай она будет. Вот, в общем, напишите в комментариях, что это за сундук. Золотой ящик. Это золотой ящик. А раньше 12 часов, а теперь один день. Вы что, издеваетесь, брав stars М -м -м, Зуба. Почему так? Смотрите на редкость. Редкость. В смысле я не вижу а ага, вот 80 редкость примета 80 эпик предмет 20 ты что там обычный предмет в общем открытие сундучков хэштег 11 открываем вместе с вами подписываемся на мой youtube канал ставим лайки и у вас выводит то что меня прям вам в руки я конечно в шок напишите в комментариях это одна обнова, что прям замедлить процесс там ускорялки кубков там. Чтобы вы не заканчивали так быстро игру, а чтобы вы так долго, как Брау Stars, так потихонечку, что вы долго оставались в игре. Не, ну это, конечно, нам прикольно, что они так сделали. В общем, подписка на мой YouTube канал, лайк, и мы открываем бронзовый сундучок. Прям сейчас давайте-ка. Так, что-то нам не везет. Я же сказал, давайте прямо сейчас. Открытие бронзового ресурса э, сундучка. Давай, давай. Давай, Брюкс, давай хоть эволюцию, урли не хватает, блин, Брюкс целый день тут не может никак прокачаться, не целый день, а, не, а уже год, а как год, недели, недели. Что в магазине, кстати? Ну что, лари ты готов э, вместе поиграть в одиночную битву или парную? Ну, ну давай, скажи, наверхней если что. В общем, сейчас мы будем ух ты, ему. Удивляться, да, это удивление. Хэштег один. Не хэштег, конечно, я уже не ставлю по, по этому удивлению, потому что это зачем ставить? Помочь всем. В смысле, неактивный неактивный клан? Не, я так не хочу. Там вообще никого нет. Кому бы помогать? Мне нужно, чтобы я кому-то помогал. И себе. Да, чтобы было ускорял какая-то. Так, ты что там? Заявку кинула. Блин, вот всегда так. Закажу клан. Нужно... О, спасибо большое. Так, стоп. Не знаю. В общем, это, наверное, бах какой-то там. Как его э, отключить или... Да, как его отключить, просто зайти в игру играть. Сейчас вместе с вами... О, три штучки. Не, на ну это потом. Нажимаем стаут. Берем Ларри, потому что он прикольный персонаж. И сейчас я покажу вам. Так, давайте загрузкой перезаходите. Это значит бах. Если он не пересаходится, а если в игру заходится, то все норм. А если долгая игра загружается, то я сам не знаю. Вот мой ответ. Так, тихо-тихо-тихо. Опана. Вы видели двойной удар просто. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, я не привык к язычку Ларри. Вот когда привыкну, тогда могу убивать всех. Легкотня просто. Так, прячемся. Хопанам. А, вот как нужно. Ну, ладно. Так, кто там был? Я все видел. Прячемся. Эй, лагает, лагает, лагает. Да не лагает. Я невидим ко всем. Ставь лайк, если тебе тоже так лагает. Этот зумба реально лагучен. Так, ты меня не видишь. Прикольно. Эти вот невидимые штучки. Понятно. Угу. Прячусь, прячусь все не найдешь о лук Так, показал свое лицо так продолжаем уходить блин ну что что так лагает в общем я не знаю У вас тоже так лагает целый день так что на месте так. так блин блин узнал узнал да ну все узнал так узнал ух ты тут лук ты чё делаешь а вот что ты делаешь снимаю видеоролик а ты портишь ты да иди отсюда Так, уходим. Где все? Он за мной, бык. бак. Бак. Хлонится. Ну, почему так лагает? Ну, напишите в комментариях. У вас тоже так -то лагает? Неужели что-то новое добавили? там Моды? Зачем? Или вот 3 на 3 добавили игру? Если да, то безумие э, Но так будет тоже лагать. Блин, у меня так мало хп. А, регенерация. Отлично. Так, идем. Вот, кстати, очень мало вот этих вот так называемых, э, чтобы Ларри прятался. А у вот жирафам вообще их много, а? Почему? Нестабильно. Напишите в комментариях, что у тебя лучше, какой самый сильный гаджет или как там его? Суперспособность, Ларри или же жираф? Ну, вобер... вроде бы, Пеппер. Пеппер это жираф, как я уже изучил. Но <laughs> я не так часто, поэтому не могу все изучить. Ух ты. Прикольно. Так, все, все, все. Так, так. Вырубили, вырубили. Блин, жить нужно. Блин, жить нужно. Я даже не видел. Никого не видел. Просто в тумане. Как будто глаз какой в тумане. В тумане. Ну точнее его. Плохо видит. Я не знаю, как это работает, но четвертое место есть, в общем. Вот как нужно. Ну да, конечно. Новичок играет. Ну потом уже будем профессионально играть. Вот видите, 23 часа. Напишите в комментариях, почему золотой сундучок один день открывается, раньше краусит 12 часов, а теперь один день. А тут три часа. Я не пойму вообще. Где статистика? А? Или это специально, это или это золотой, бронзовый сыночек, или что-то типа-то в этом роде. В общем, Ларри, ты очень прикольный персонаж, давайте за, за тобой сыграем Ларри, снова. Нужно тренироваться, а потом уже посмотрим. Да, как-то я звук посмотреть, ну сорян, извините. что я не был в Кусе в дело. Значит, флаг это, сдаюсь, флаг это, сдаюсь, сдаюсь, все, мир. Значит, я на островке, тут у нас ничего нет, уходим. В общем, я бедный, уходи отсюда. Ух ты, пушка, пушка, пушка. Не, не, не, Лев, уйди, уйди отсюда, Лев. А, блин, давай, лук, ходи. лук, давай. Так, сейчас я, знаешь, как тебе сделал. Хона. Хона, а? Не ждал. Так, так. Ну что, Лев испугался? Лари, да? Блин, вот мне, блин, такой автомат. Он, ну, мне не нравится. Вот пушка мне нравится, древовичок, точнее, да? А вот автомата нет. Так, так. Прячусь. Так я понял, уже уйди, уйди. Так, конечно, ничего нет. Хоп, прячусь. А, в общем, был звонок, как вы уже видели, да? что мог, там вырезать, что да? Чтобы там не спалились. Так, а что там было? Блин, вот такой срочный звонок, я даже не успел среагировать, блин. А ролик даже не буду записать. Что случилось? Меня просто выкинуло. О, 3000 кубков, кстати. В общем, напишите в комментариях, что со мной случилось. О, кстати, время прошло. Сейчас мы узнаем. Не понял, не понял. Пакеты. Пакет клан. То есть это общий, да? А ну-ка посмотрим. Купить. А у меня что, ли есть? Зачем мне покупать? их нету так давайте выйдем думаю купить буду вообще классным думаю вау купить штучку это же прикольно но я конечно не знал нам не рассказывали, не рассказывали про это обновление поэтому я шокирован давайте ступим другой клан что блин ну что ролику не получается не ролик конечно прикольно хай останется на моем ютуб канале в общем, все ссылки на мой YouTube-канал будут в описании, сейчас мы с вами его посмотрим. С кланом мы уже не разберемся. Ага. Ну все, давайте уже еще раз парный бой давайте. Или же одиночный? Не, мне понравилось одиночный парным как-то меня вообще не тянет. Так что давайте одиночным. Так, давай, разгружайся. Используйте разные персонажи, чтобы добавить как можно больше трофеев, скорее всего. Лари, давай, затащим. В общем, нужно... Кстати, а какой мне персонаж более потушенный, напишите в комментариях, кем я вообще умею э, сражаться. Ну, вижу, что баг, это мое мнение. В общем, если вы знаете свое мнение, то напишите в комментариях, да я же язык могу, точно. Я могу стать еще Ларри, стать, по -по -по ну, лучшим из лучших. Если постараюсь, какой хитрец, а? я могу даже стать им самым лучшим игроком так давай давай два не ну вроде бы да если внимательным быть так так так так так так так, так. все ну ладно это хороший персонаж так что можно затащить так что мы карта угу, понятно так вот. так вот. вырубили вырубили так уйди баг, уди баг ну блин ну блин ну почему бак да ты меня уже достал блин мало хп отстанет от меня блин ставь лайк если тебе не нравятся такие баки да они реально мощным плоти против нас офигеть просто меня вырубил не ну это не честно плюс 6 кубков так давайте еще одну игру. я в шоке как так бак может победить Ларья? я, я же умею прятаться я же умею стрелять, так как же он такой просто пошел в лоб лоб дам ну такой, блин, ну тут еще один. Ну блин. А чего он такой быстрый, кстати? А, это значит, предмет кого-то у него есть. В общем, если у нас такой есть предмет, то это будет реально круто. Просто предмет есть, вы берете оружие. За одну секунду все, вы взяли его. Это реально круто. То есть не надо сражаться за него. Просто схватил бам. И все, и уходит. Иди отсюда ты. Не, ну почему не лагает? стал лайки, сидит тоже так лагает. Мне уже тоже, но да стою. Да блин, а встал уже ты. Иди отсюда. Блин, чувак, ну не надо, не надо. Прячусь, прячусь. Да, нужно включать свою э, ёмость. Все, все, все, отстаньте. Я знаю, что вас там много. Я вообще слабак. Зачем мне сражаться с вами? Вот бак бы с вами мог бы сразиться. И другой чувак там. Э -э -э. А он клюзистай, не знаю, как его зовут общем Брюкс, да, брюкс. Да иди отсюда. Ох ты, мощный, мощный. Я сдаюсь, я сдаюсь. Эй, тихо, тихо, все, все, все. Нет денег, нет денег. Так, врубай, врубай. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, тихо, тихо. Давай врубай, врубай. Макс риск, вырубай, давай, давай, давай. Блин, косы, косы, косы, косы, ненавижу косова. Ненавижу косова. Ай, хитрый, хитрый. Иди отсюда. Блин. Не, с ним сражаться тяжело будет, потому что у него есть другое кое-что. Забирай, забирай, забирай. Блин, блин, блин, ненавижу, Лари, ненавижу. Ставь лайк, если тоже ненавижу. Иди сюда. врубил это кто? Это кто? Вы это видели кусочек маленький? Я еще не знаю, что это такое. Бомбочка, что ли? Да иди сам. А, ⁇ м, достали. Достали меня. Дайте хоть топ занять, пожем. Уже топ заняли. Плюс 20 кубков. Да, блин, достал. Да, все, все, все. Пока-пока. Блин, снова лага, это. А. Отстань. Я не знаю. У тебя тоже так, такие лаги, чувак. Напиши комментариях мне под видеороликом. Ладно, я подойду сюда, вот обману врага. Как он узнал? <связа> блин, не, не, отстань! Майнкрафт, там Брау, Старс, там все, все отстанет меня. Не хочу играть в вашу игру. Скоро кстати, вырубим. Да, блин, акула, иди отсюда? Нет, нет, нет. Акула, отстань. о-о-о-о-о отстанет от меня Вау, у меня есть лук кстати, отлично А, ну такой себе лук точно Там у меня есть снайперский лук но оказывается нет Ну в общем я где-то ближняя будет дальняя боя так топ-4 остаются топ-4 ясно так уйди уйди уйди мне тут нету я обойду лучше я лучше обойду а уйди То один-1 остались. Давай давай, давай, давай, красавчик! Красавчик ларить Я в шоке. Я умею лари БВПшиться. Я думаю, что я реально умру. 6 убийств. Это просто шикарно. В общем, ставь лайк, подписывайся на мой YouTube канал. ссылочку найти все в описании. Это был просто шок. Сейчас мы с вами билетики возьмем. Так, только сейчас меню загрузится, как всегда на логучая Так взять, взять, убить два охранника в одном бою. Да, я убью два охранника. Да, ладно, круто, крутяк. В общем, соберем, так, так, соберем, также монет соберем, так, так, так, покажись монеты, покажите монеты. Вот все, всем удачи, всем пока.